Друзья, ну посмотрите, куда мы еще забрались. С Клаусом? А мы летим курсом, я так понимаю, на озеро Сирпанцон. В сторону дома. Под нами вот слева у нас долина Барсуанетта. Еще раз мы слетали к снегам. Очень красиво получилось. А, вон он клаус вверху. Вообще фантастика. Еще раз летали в большом. Я right of you. Если вы его там видите, скажите. Я его не вижу. Я его не вижу. Он сказал мне... Ага, понимаю, куда он хочет нас завести. Красота какая. Ну а справа, видите, какая-то пурга там, все. Клаус тут изобретает какие-то фигуры высшего пилотажа. Шикарный полет у нас получился замечательный. C'est Madame la jolie marchande de vin. Elle a la Et des bacs les mains. La bien jolie souris. Les avec Quand client veut le assurément. Quand mes yeux très amoureux сейчас мы уже наверное будем возвращаться домой Я очень доволен Видите это меня какого довольного Полное счастье! Полное счастье! Ну, Клаус гоняет вокруг, вот он. О, видите, что творит, что творит, гляньте. Ракурсы лагают. Учитель гоняется за учеником. Ну, мы... А можете посмотреть слётанность в паре. Он подлетает. Остается только забереть, снимать и смотреть, как... Клаус летает вокруг и снимает меня. Видите, друзья? А я стараюсь держать постоянную скорость. Вот так это выглядит. Фильна работа в паре. Представляете, сейчас там достанутся какие-нибудь кадры красивые. Видите, ругается. Я к облаку подвернул, у меня руки дрожат. Вот. О. подвернул на облака и со скоростью 120 виду вперед вот такая друзья непростая работа работать парой но контент огонь должен получиться я надеюсь мне уже тут и уши заложило И пить хочется Остается Кроки энергии остаются в камере Должна сейчас еще что-то доснимать Я попробую этой камерой вам еще показать Грозу, смотрите клок. Ой, Клаус за мной Вот у вас Вы видите грозу, которая Ближе к морю сформировалась и Вокруг меня летает Клаус Сейчас опять красиво будет отражаться озеро в лучах солнца посмотрите шикарно ну сейчас сейчас мы можем летать как хотим по той простой причине что мы на долете сейчас находимся То есть у нас э, до аэродрома долет поэтому сейчас мы клаус меня гоняет к облакам не потому что нам нужна энергия а просто потому что это красиво ну и так правильный хребет больше, то есть место с энергией позволяет а, быстрее лететь. Мы можем просто быстрее долететь домой потом. Надо лететь правильно. Вот сейчас я подхожу под облако набирать. Я тут не буду, просто вот проход над криптом этим в этом месте позволит не потерять высоту. Высоты у нас избыток три с тысячи Домой хватает запасом. То есть мы пойдем домой, особо не набираю. И я смотрю на бор на грозы грозы, которые кладово Вроде как все прошло. Дома вроде дождь не идет. Немножечко-немножечко придерживает. Оп. Сейчас бы по-хорошему ручку выдернуть. Так, в общем-то, и не надо. Смотрите, как красиво смотрится контрастно. Снег. Южный склон, северный склон. Видите, какой контраст? Зелень. Ну, не зелень, жухлая трава. И снег. Очень красиво. Так, ну, я думаю, что, пожалуй, я пока... Что, как. Что, как... Что, что, видите, не управляет, но ну, у меня... Тоже какой-то контент огонь делает. Где же он там есть? Я просто его клауса не вижу. 120. Вы это видите? Надеюсь, что видите. Около 4 часа. Сзади. Представляю, где он тогда. Ну, мое дело-то что? Скорость держать, да все. Рас... Да расслабиться. Скорость держать, да расслабиться. Остальное клаус делает. Мне так хочется повернуть голову и посмотреть на него. Ой, как страшно, друзья. ай -яй, яй яй Ну ладно, все, я даже смотреть не буду. Просто лечу и все. Даже камеру вот так поставлю. О, ну, пусть она пишет, что вытворяет, что Клаус вытворяет. Ой. Ой, как страшно. -то. Смотрите, друзья, вот он ай-яй-яй-яй да круто да друзья вот это контент огонь это я ну, Испугаться хочу немножко. Посмотрите, что творит Клаус. Что творит. Вообще. Сказочный маньяк. Вообще. Маньяк при маньяк. Учитель. Ты чему меня учишь? Я же потом уже буду учить курсантов. Посмотрите. Я, друзья, даже смотреть не буду, я отвернулся. Какой ужас? Отвернулся, но знаете, когда, как это, как мой Макс смотрит фильм, он прячется, ой, блин, он прячется за, за ширмочку какую-то, там еще чуть, за ленточку, и в страшный страшный момент под одеяло лезет, вот и так вот смотрит страшные мультики и фильмы, мне кажется, также надо с Клаусом сейчас летать, закрывать глаза и просто, точнее, смотреть на скорость, я сохраняю параметры полета строго, 120 км в час, не шевелю ручкой, не создаю никаких маневров а Клаус летит и надо мной издевается но зато посмотрите какой контент огонь посмотрите какой контент ой, друзья так можно летать только если ты очень доверяешь человеку то есть я счастлив, что Клаус доверяет мне я себе бы так не доверял ой-ой-ой меня тянет направо о Ну, что-то с этого да получится какой-то с этого всего выйдет ой все вроде Пойти, как фу вот это было друзья испытание, очень страшно очень сейчас я опять обгоню клауса последние кроки энергии на батарейке друзья мы на долете домой вот клаус справа только что он меня мучил с в фаре. По центру гроза. Ну, грозу я вам, если что, с панифона сниму. Ну и посмотрите, как же красиво вокруг. Как, как красиво мы возвращаемся домой. Просто фантастика. Я счастлив, что учитель взял меня немножечко полетать. И сейчас мы летим с ним... Домой! Эй! Вот он. Сейчас я немножечко сброшу скорость, и он меня обгонит. А я как раз на него повернул. Видите, надо смотреть и на Клауса одновременно, и куда летишь, чтобы кого-нибудь там не зафигачить. Вот. Теперь я его. Оп! И сейчас я под ним поднырну, и он меня сможет догнать. Ну что ж, друзья, учитель приземлился, вот он подрулил уже к ангару. 27 км в час попутный ветер. Вот он аэродром. И можно садиться против ветра, но потом непонятно совершенно, как перетаскивать планер. На моторе, наверное, ехать. Поэтому я в такой ситуации предпочитаю до 30 км в час. Сейчас а 27 км. Использовать заход по ветру. Мне это не так страшно, как кажется. Понятно, что мы дополнительной энергии имеем в планере. Относительно Земли достаточно много. Но мы тогда заходим с большей дистанции. Более длинная глисада. Надо понимать, что в этом случае есть шанс красиво рассеять энергию и принимать. Что я сейчас и продемонстрирую. Ой, мы снимали контент огонь. Погода бомба. Контент огонь, фух, устал, реально, вот сейчас вот такая усталость чувствуется. Когда с учениками летаешь, устаешь меньше, фух. Видите, как приходится работать, чтобы радовать вас хорошим контентом. Ну что, до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта.